Здарова, ребят, с вами Елисеев Михаил и мой канал Компас Инвестиций. Хочешь подняться в сети, но не знаешь как, тогда подпишись на канал и лайк не забудь поставить этому видосу. Ребятушки, сегодняшний топ-5 сайтов, как же можно заработать в сети новичку и тому, у кого нет просто бабла, чтобы вложить в какой-то хайп. Поиграться, так сказать, позаработать баблишка. Сегодняшний топ-5 сайтов для тех, кто... Студент, пенсионер и у которого есть много времени, чтобы кликать. Небольшие бабки, но для новичка. И чтобы понять вообще разобраться в сути, интернет-заработка прекрасно подойдет. Я для вас отобрал топ-5 сайтов, где можно заработать. Итак, поехали. На пятом месте сайт ВМРФАС, где вы можете собирать и выплачивать себе на веб бабки. Ссылочка у него будет в описании. Давайте покажу, что здесь можно выполнить, чтобы заработать баблишка. Задание. Задание, ребята, это самый лучший топовый способ, который платят за него самые большие бабки. Давайте зайдем в задание. Серфинг сайтов это не так уж кошерно и для нас не подойдет. Есть виповский, нам не надо, потому что у нас пока VIP-аккаунта нет. Можно посмотреть вот здесь, сколько балла будет платить. Мы видим количество, сколько выполнило обращайте внимание на количество то есть если много зелененьких значит что-то здесь хорошо платят стоит присмотреться допустим голосование 1 секунда каждый день то есть мы видим ссылочку на вконтакте переходим на эту ссылочку и видим что оплата будет 25 копеек то есть нужно будет начать выполнять задание и здесь что что сделать надо? переходим по ссылочке голосуем за вот эту штуку видим 34 пар участников, 1 из 34, нажимаем «Следующий», пока не появится вот такая вот фигня, и нажимаем зал. Все, ребят, выполняйте, бабки получайте. А мы идем дальше и на четвертом месте сайт Парка, где вы можете также заработать на ВКонтакте. Ссылочка на него будет в описании. Давайте покажу, что здесь нужно сделать, чтобы зарегиться. Нажмем сюда «Авторизация регистрация», вводим ваши данные, регистрируемся и входим. Так, а я вот здесь уже но, кстати, бывает глюки у них с входом. Часто не входит, Нужно будет два раза входить. Бывает такое, бывает такое. Давайте посмотрим. Так, все нормально. Нажимаем подтвердить. Подтверждаем, что мы не верблюд и не бот. Давайте нажмем подтвердить. Так. Ну, ну, ну, давай, капчином, ну, давай. Далее, далее, далее, далее. Транспортные средства транспортные средства так короче закрываем пароль принят, отлично все нажимаем вк советую вк кстати здесь можно зарабатывать не только на вк но и на других но основной у них контент сосредоточен на вк нажимаем сообщество вступившие по ссылкам то есть вступление по ссылкам сообщества так короче вам нужно обязательно иметь аккаунт в вкшный который реализован в данном браузере в котором вы регистрировались и будете зарабатывать в этом проекте Короче, мы должны будет авторизоваться. Потом идем сюда. Так, что здесь нужно сделать? Войти через ВКонтакте. То есть вы уже в этом браузере авторизовались. Теперь нужно здесь нажать на кнопочку, чтобы войти. Я зашел, Михаил Елисеев. Отлично. Давай, давай нам баблишка. Давай баблишка сюда. Да, давай. <с> так, загружается. Есть задание. Выполнено 833 раза из 1000. То есть нажимаем здесь, выполняем задание и баблишка нам падает. Давайте проверим. Нажимаем тут. Так, проверяем, не вступали ли вы ранее. Так, короче, что сделать надо? Копируем вот эту ссылочку, открываем в новой э, браузере, в новом, значит, окошке. И вступаем вот в эту группу. Нажимаем вступить. Смотрим, уже 80 тысяч человек вступило. Ну и я не буду лишним. Все, вступил, нажимаем проверить. Смотрим, у меня здесь 0,05. Так, начислено мне 5 копеек. О, ребята, ждем вот эту, короче, паузу. Рубчик у меня уже на счету есть. 50 копеечек, как с куста. А мы идем дальше. И на третьем месте офигенный букс, который платят ребята. Называется он Mixbox. Здесь можно выполнять задания, а также зарабатывать, просматривая сайты, кликать и так далее. Сейчас я зайду свой аккаунт, а ссылочку на него вы найдете в описании. Так, где у нас здесь есть юбки? Выводил я, кстати, баблишка здесь уже не кислом достаточно, ну небольшие бабки, но зато стабильно уже два года работает. Присмотритесь, ссылочка будет у него в описании. Идем мы в истории операций и видим, что я выводил его 12 числа, 29, -го, 27. -го. Смотрите, 27 вывел 5 рублей, рубчик вывел, то есть платит проект абсолютно. Давайте сейчас попробуем вывести баблишкам. Нажимаем рабочий счет. Так, ну я выводил, не могу вывести, видите, 12 числа выводил, так что. Платит абсолютно проект. Вы можете не сомневаться, посмотрев только мою статистику по выводам в истории операции. Вот как раз таки этот вывод вы видите на ваших глазах. Итак, ребят, как же здесь зарабатывать баблишка? Есть выполнение задания. Выполняйте задания. Они самые лучшие по бабло. Ежедневно тушинка отличный букс, регистрация с активностью. Вам за это заплатят целых 0,6 копеек, то есть небольшая денежка. Здесь лобус заработок на автомате, регистрация с активностью 10 рублей. Регистрация на SeoFast, только регистрация, то есть вы видите, что это очень популярно, так как он синий, значит люди туда идут, значит что-то они зарабатывают там и платят за это целых два рубчика. Заходите по ссылочке, регистрируйтесь на CEO Fast, и бабки вам падают. Касательно серфинга, давайте посмотрим, что нам тут заплатят. Итак, ну давайте вот это посмотрим, всем, кому не различен у нас проект, оставить отзыв. Ерунда. Короче, давайте вот это нажмем, платит в долларах, нажимаем загружается сайт мы должны подождать пока у нас не закончится время ждем 30 секунд так 2 1 поехали нужно посчитать сколько звездочек 4 5 жмаком 5 и нажимаем бабки нам упали на счет но все-таки ребята советую здесь выполнять задание так как они самые лучшие по баблу а мы идем дальше, и следующий проект, очень крутой, который работает очень давно, сосредоточено в нем целых три площадки, где можно поднимать баблишко, а также инвестировать. Но я советую здесь пока что без вложений. Ссылочка на него будет в описании. Myagro. Давайте покажу, как здесь зарабатывать. Так, я уже здесь зарегистрировался. Вы регистрируетесь, там простая абсолютно регистрация. После этого, ребят, тут есть три такие площадки. Posting Blue, like Rock и Landing Jazz. Я вам покажу на про примере LikeRock. Rock. Нажимаем вот сюда, больше бабла будет даваться, если вы скачаете LR-клиент, но я не советую это делать, мало ли что. Поэтому нажимаем социальная активность и видим, что здесь есть куча всяких заданий, то есть есть внутри самого проекта Maya, потом внутри ВКонтакте, то есть допустим 200 заданий, которые мы можем выполнить и получать за это денежку. Касательно ВК пабликов, их 200. Допустим, подписаться на кого-то, на какую-то персону будет, осталось 196, которые можно выполнить. Давайте зайдем сюда, посмотрим, на какой паблик можно подписаться. Итак. Ага, ага, ага. Обязательно вы должны, чтобы выполнять задание, вбить свой ВК, то есть ссылочку на свой ВК в профиль. То есть это все делается вот здесь. Сейчас покажу, где. Нажимаем мой профиль. Нажимаем «Добавить веб-сайт», «Скайп» или «Ссылки на соцсети» и указываем вот сюда. Сохраняем. Отлично. Можно переходить к выполнению. У нас сразу же появляются вот такие синие штучки. Допустим, подписаться на туроператор. И цена здесь, ребята, аж в евро. Вам заплатят целых 0 50 евро. Нажимаем сюда. Авториз... А, так она закрылась. Ну, короче, идем дальше. Выбираем что-то. Допустим, вот это. Вы собираетесь подписаться на Велическая Астрология, Аюрведа. Подпишемся, получим деньги. Мы видим, что нам перевели вот такое количество бабло. Очень быстрые ребят, очень крутая площадка с самописным скриптом. И работает уже он, насколько я знаю, целых два года. Есть несколько площадок здесь. Также есть лендинг джаз. Пока здесь не разбирался, как здесь работать. Также здесь можно рекламировать свои проекты. То есть огромное количество способов, как заработать. Так и раскрутить, допустим, свою анкету ВКонтакте. Раскрутить свою группу, ребят. Ссылочка на него будет в описании. Очень классный проект. А мы идем дальше. И на первом месте офигенный способ заработка без вложений. Да еще и на автомате. Здесь вам не нужно будет париться и что-то нажимать, что-то читать. Выполнять какие-то задания. Все на полном автомате. Сервис Переходите по ссылочке в описании, регистрируйтесь. Нажимаем регистрация. Вводим ваш логин, ваш e-mail, ваш пароль, повторяем пароль. Вот здесь вот будет ваш партнер. Вводим проверочный код, зарегистрируемся. Не забудьте пройти на e-mail, чтобы подтвердить вашу регистрацию. Так, я уже здесь войду в аккаунт. Так. Бывает, глючит проверочный код, нужно несколько раз вводить. Нажимаем «Айти в аккаунт». Давай, давай, давай. Что здесь нужно сделать? Во-первых, вы должны обязательно подтвердить и активировать свой аккаунт. Для этого у вас здесь будет такая штучка, там вроде будет как, нажимаете на нее и вам будет отправлен на e-mail код. Получаете этот код, вводите вот в это окошко, здесь будет окошко, насколько я помню, и все, ваш аккаунт активирован. Дальше что, ребята, самое интересное начинается. Видим, что у меня 439 рублей, которые я здесь заработал без вложений и вообще я здесь ничего не делал, то есть не кликал ни на какие ссылочки. Мы можем посмотреть журнал операций, что я здесь уже выводил бабки. Вот я на WebMoney выводил 301 рубль. Кстати, советую сразу же прописать все ваши данные. Нажимаем личные данные, указываете ваш кошелек Payer, VMR это WebMoney, чтобы можно было вывести сразу же бабло. Здесь также есть способ рекламироваться, но мы об этом поговорим чуть попозже. Что вам нужно сделать в первую очередь? Вам нужно зайти на главную. Нажимаем пользователем. Нажимаем начать зарабатывать и видим, что тут есть такие картинки с браузерами. Выбираем наш браузер, который у нас есть, в данном случае у меня Chrome. Нажимаем вот сюда. После этого у вас здесь будет такая штучка установить. Нажимаете и у вас появляется вот такой вот интересный магнитик. После этого можно закрыть эту вкладочку и смотрим, что здесь нужно включить. Нажимаем на магнитик, у вас должна быть включена реклама. Должен быть вход в сайт, осуществленный, если его нет, нужно будет вот в этом окошке залогиниться. Показ рекламы должен быть обязательно включен, должен стоять вот такой синий квадратик. У вас здесь будет появляться просто в окне, когда вы будете лазить в вашем э, браузере Chrome по каким-то сайтам, серфить различные сайты любые, переписываться в соцсетях, что угодно, все равно будет вам зарабатываться поближка. Если у вас есть ребенок, который просто занимается ерундой, вы можете оставить в ком включенность с вот таким вот клевым расширением, а он, лазя по различным сайтам, будет вам зарабатывать по поводу рекламы. Давайте посмотрим. Есть кабинет рекламодателя, где можно бабки использовать, которые вы заработали, чтобы рекламироваться. То есть, если вы хотите заработать рефералов, то здесь можно собирать рефералов на любые ваши проекты путем создания объявлений, либо баннеров. Давайте новую площадку, создаем объявление. То вы будете крутиться. В таких же объявлениях у других людей они нет-нет, да и нажмут и перейдут по вашей реферальной ссылке. Очень советую вам проект Umatrix, так как работает он очень давно и стабильно платит. Не надо кликать ни по ссылкам, не нужно выполнять заданий, а все делается на полном автомате. Ребята, на этом будут мой топ-5 сайта заканчивать. Сейчас мы работаем над двумя проектами, которые очень прибыльные, ребят. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти видосы. Первый проект где вы можете зарабатывать путем прогнозирования криптовалюты. Мы будем сообщать вам, когда будет идти памп. Мы сейчас сделаем такого бота. Бот, конечно же, будет не бесплатный, но он будет очень-очень точно прогнозировать памп. Прям перед пампом, прям за пару минуток давать вам сигнал. Далее. Второй проект. Это арбитраж трафика. Где вообще не вкладывание копейки вы можете зарабатывать в день по 2,5 тысячи рублей. Не подписываться на мой канал, ютубчик. И ставите лайк этому видео, если оно вам понравилось. С вами был Елисеев Михаил. Да прибуй сам профит. Пока-пока.